привет друзья хочу вам показать вот такое действие происходящее на пасеке Это вот какой-то аномальный по выводу по облету по всему как-то с погода вообще как никогда это уже у меня не первый раз матки это походу матка облетывалась и или может травмировалась при облете или может просто устала упала в траву и вот пчелки нашли ее я случайно увидел у себя на пасеке матку сейчас поищем матка должна где-то быть рядом просто как-то получается что или она устала или просто вылетела и не могла Или найти свое место, или даже не знаю. И это уже не первый случай у меня такой на пасеке. Матки у меня меченые. Слет нуклеуса это не может быть, потому что эта пчела налетела сюда. Что-то я не вижу матки. А она должна быть. Видишь суслика? Нет, И я не вижу. А он есть. Пчелки-пчелки, где вы есть? Вот, где-то, где-то что-то, по-моему, промелькнуло. Значит, трава. Пора косить траву. Вот она. Смотрите. Вот она полезна. траве тяжело конечно сейчас посмотрим на нее чего почему она это карника тройзе 1075 я уже вижу то елки-палки не могу вот она смотрите Меченая матка. Да все нормально, крылышки нормальные, крылышки нормальные, сидит. Во. А может вылетела на облет и пчелы просто все ползает, все хорошо. Ой. Теперь кто его знает, какого нуклеуса она? какого нуклеуса она у нас ну видно что тяжело летать и видно что тяжело летать она после облета потому что молодые они Они летают порхи, полетело. Это уставшая. Всю маточку. Ну и пару пчелок ей туда. Сейчас возьму пчелы и заряжу нуклеус. Новый. Потому что что-то не то. Вот это, такое случается в матководстве. То слеты нуклеиусов то вот просто непонятно ниоткуда не возьмись посреди пасеки вот у меня лежит клубочек матка целая не крылышки целые лапки лазит нормально то есть ну что-то пошло не так что-то пошло у нас не так но ничего у елки чуть не Что-то пошло не так. Вот такое бывает с выводом маток, с матководством. Так что, друзья, много нюансов. Много разных вещей происходит. Интересных, непонятных, ведомых и неведомых как в пчеловодстве, так и в матководстве. Ну, в принципе, тут понятно, вылетело, упала в траву. Не долетела домой. Ну, а пчелки запах, феромон есть. Пчелки собрались на маточку. Жалко, так бы в нуклеусе облеталось. Главное, что меченая. Моей матки. Добренько, друзья. Вот такое происходит. Такое видео получилось у нас. Всем спасибо за просмотр. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока. Ставьте лайки.